Друзья, всем привет! В общем, пришли посылочки. Их, оказывается, пришло на самом деле очень много. Вот. Некоторые давненько уже лежат, ждут распаковки, но собираю все до кучи, дабы потом запилить это все дело одним видосом. Сегодня мы будем распечатывать вот эту большую. Это... Кто смотрит канал, знают, да, что я заказывал себе сверлильный станок из Китая, но с российского склада. Это пришел гайковерт. Сегодня, кстати, одна курьер привез, вторую я поехал в пятерочке забрал. Это пришел гайковерт, так сказать, в помощь вот этому малышу, тоже китайскому. Это тоже китайский, но чуть другой модели, якобы чуть помощнее, чуть побольше, чуть потяжелее. В общем, я о нем, наверное, в следующем видосе, сейчас это все дело убираю, вот от Евгения из Сочей, от Алексея из Москвы, есть еще посылки, которые я уже распечатал, но видос снял. поэтому их в сторону, это будет отдельный ролик, а сейчас распечатываем станок. Так, ну, упаковочку я посмотрел. Вроде вся целая, я имею в виду, Кроме вот вот этих вот двух таких драмах. На самом деле здесь две коробки, мужики. Вот одна внизу маленькая, другая побольше. В общем, нас интересует пока побольше, а там посмотрим. Поэтому вот так вот распечатаю. А нижнюю посмотрим в конце. Еще и скотчем перемотали, чтоб не распалась. В общем, замечательно запечатали. Вот так вот. Все. Нижняя нас пока не интересует. это в сторону убираем коробка обычная маденчина ничего особенного да никаких а, картинок нет пока Ага. о это ж не все елки-палки А вот она, коробка в коробке Оказывается Сейчас мы ее аккуратненько Достанем, я думаю Вот так вот Нормальная упаковка, я вам скажу, мужики Я что-то думал, будет намного хуже Давайте переверну Чтобы кто-то посмотрел Как все это дело выглядит Название, я думаю, будет видно. Есть, поближе поставить, я не знаю, камера на штативе. Вот, это параметры, какие-то тут цифры. В общем, кто а, понимает, пожалуйста. Также есть размеры. Кому интересно, ставьте на паузу, читайте. Так. О, теперь надо все это дело отсюда еще и достать. Оказывается. Пробуем. Ах да, не сказал вес. Вес 18 килограмм. Сейчас скажу. шестьдесят четыре. Это вместе со второй коробкой. Какой-то набор ключей. мануальчик на английском языке вороток вот такие причандалы какие-то вот такой ключ двадцать семь двадцать четыре как-то непонятно Ключ 7-6. Три разных шестигранника. И какие вот щетки запасные. Это было в пакете. Давайте сейчас скидаю, чтобы оно было вроде как при куче. Снимаю все с первого кадра, поэтому это распаковка. Обзор, мужики, и сравнение будет а, немного позже. Потому что, чтобы что-то рассказать, какие-то плюсы и минусы, нужно хотя бы немного на нем поработать. Станина, я так понимаю. Ну, какое-то литье. Какое-то литье. Такая увесистая. Прям. Ребра жесткости здесь какая-то фрезеровка в масле. Все это вот так вот выглядит. Вот, три болта закручено. Угу. Сейчас будем по ходу и собирать его. Посмотрим внешний вид. Так, три болта. Увес. Ну, короче, интересно, я ее взвешу, ну, в следующем видосе. Сейчас пока распаковываем. Так, вот такая вот рукоядочка. Шарик, шарик прикрученный. Так, все, на этом все, пенопласт вот в таком состоянии. Так, далее, далее, далее. Далее сам станок. Больше ничего. Мужики нет. Это вымазал уже я. Здесь на верстаке. Вот такой вот, мужики, станочек. Так, сейчас ее прикручу и продолжим. Поставлю на место. Так, ну что, продолжаем. Собрал я его. Прикрутил 4 болта. Выглядит он вот таким образом. По сути, это та же самая дрель, только на, на станение. Мне уже писали в комментариях, Саня, почему ты себе не сделаешь э, стойку да э, самодельную да вопросов нет мужики а стойку я вам конечно могу сделать конечно могу сделать могу э, использовать э, вот эту дрель я уже показывал ее как-то да в прошлых видосах она такая же как и станок э, киловатт 50 550 оборотов в минуту 16 миллиметров а, патрон максимум я мог бы использовать эту дрель на самодельный станок но потом пришлось бы мне купить другую дрель чтобы ее не снимать и не переставлять как бы да ручная дрель она есть ручная где-то нужно все равно ей поработать и по сути я пошел по пути наименьшего сопротивления так сказать заказал такую же дрель только уже на станине, где ничем мне изобретать не нужно, за те же деньги. Вот Движок, вы уже там, по читали, да, такой же, киловатт 50, но здесь, значит, 800 оборотов в минуту, но они регулируются. Есть 6 положений, как бы, патрон от 3 также до 16, в общем, никаких проблем. Плюс имеется вот такой вот ход. Обзор я сделаю, друзья, в следующем видосе. Мне нужно им поработать, чтобы что-то о нем рассказать. Имеется, друзья, вот такой вот ход. Вот. Что еще? Имеется, как только настроился, да, имеется зажим. Вот этой всей конструкции на стойке в двух местах зажимается единственно перестает работать вот это подъем но работает дрелью где угодно да также можно все это дело отпустить и переместить его туда куда мне нужно то есть нет вот этого столика это я уже начинаю делать обзор да? хотя у нас распаковка ну да ладно, скажу пару слов об этом, ничего тут страшного нет то есть здесь можно его настроить так, как мне удобно мужики и все это будет приходиться на жесткую станину толщина трубы сейчас померяем я много обзоров посмотрел, много отзывов почитал, толщина трубы два с половиной миллиметра, я думаю для такого станка это более чем, более чем достаточно, вот как-то так я уже на затянул да слегка ну конечно руки чешутся то есть нет столика вся жесткость приходится и да на нижнюю часть с этим разберемся чуть попозже настройки все дела так первое положение включаем Второе положение. Третье. Четвертое. Пятое. И шестое. Кто-то скажет, что он шумный. Вопросов нет. Но он не шумнее, чем эта дрель. Он не шумнее, чем э, отрезной станок болгарка. Он не, не шумнее, чем э, э, обычные болгарки да, 230-е, 125-е. Вот. Так что не надо мне рассказывать, что он самый шумный. На ремнях потише. Я работаю не в квартире, где люди за стенкой спят. Я работаю как бы в мастерской. Так, станочек распечатали, посмотрели, как он выглядит, все тесты, все э, обзоры, плюсы, минусы, недостатки, доработки. Я уже знаю, что мне здесь нужно доработать, для того, чтобы мне было удобно и комфортно. Так, ну давайте распечатаем вот эту коробочку, так сказать, это дополнение к этому э, станку поэтому камеру выключать не буду а вот прям как есть прям как есть все это дело мы снимем конечно же найдутся комментаторы которые начнут рассказывать про нашу советскую сверлильную технику весом там килограмм 80-100 ребят все конечно классно но таскайте вы ее сами у меня нет места в мастерской мне нужна мобильность, компактность. Вот я его могу снять, спокойно поставить на пол. Засуну сюда вот вот вон те стоечки под пресс и спокойно ими работать. Не надо их перить на верстак. Где-то что-то там второй человек их должен край держать. Не, меня устраивает этот вариант. Так, дополнение. Дополнение это позиционный должен быть столик для фрезеровки его заявляют, этот станок, как сферилинно-фрезерный. Ну, понятное дело, что все-таки это хоббийный инструмент. И многого от него ждать не нужно. Но я взял полный комплект, как говорится. А вдруг пригодится. Поэтому всяко бывает в жизни. Да? Какая-то мелочевочка, глядишь и пригодится тот же самый э, шпоночный паз где-нибудь э, выфрезировать как говорится по тихой грусти и то уже будет э, нормалек так, что же здесь здесь какая-то лабуда на китайском кому интересно, кто знает китайский ставьте на паузу, читайте вот. Я думаю, для вас это большого труда не составит. Ух ты, ни хрена тут вес. Ух ты. О, тут весик. Нормальный такой. Я в следующем видосе весы принесу, и мы взвесим его. Ничего себе. Так, здесь какой-то комплект. В общем, мы его ставить не будем, просто посмотрим. Потом уже, я, когда буду делать обзор, мы уже конкретно его подтестим, мужики, и, и посмотрим, что он может. Это самый большой столик, вот, который к нему э, прилагался. Вот здесь вот есть цифры ставьте на паузу читайте ось x ось y вот все это линеечка подвижная выставил и дальше занимайся как говорится всеми этими вещами ну тяжелый вот это вот тоже литое все из э, чугуна тяжеленький как-то так. А там все звонят, а там все звонят. Ну, если не беру трубку, значит занят. Ну, сколько можно уже названивать. Так. Здесь рукоятки. Вот сюда и вот сюда. давайте сейчас прикручу. И быстренько, как говорится, помаслаем. Это, мужики, зажимы. Вот сюда они как-то там ставятся. Ну, разберемся потом. Сейчас распаковочка. Это чисто для продавана. Чтобы знать, что все хорошо и замечательно. Что-то болт совсем не хочет свободно вращаться. Разберемся. О, это сюда. сюда все вроде все вращается вроде все крутится вот такой вот друзья видосик это распаковка это не обзор. Чтобы сделать обзор, нужно как минимум немного на нем поработать. Посмотреть, как гнется стойка, и гнется ли она вообще, да, как сверлит станок коронками. В общем, такой компактный. Место занимает мало. И в принципе, я бы не сказал, что он тяжелый, но одной рукой Поднимаю. Все это мы дело перевесим обязательно. Расскажу, может даже где-то подразберу. Обзоров на него не так много, поэтому видос будет, конечно, уже залапал его. Ну, ничего, рабочий инструмент он и должен быть рабочим, а не стоять и показывать себя во всей красе. Обязательно пишите комментарии, мужики, по советскую сверлильную мощную надежную в три смены работающую э, технику буду читать рваться не буду и психовать тоже не буду не переживайте вот как то так всем пока с вами был санек нет с ним мы увидимся чуть попозже я им поработаю а увидимся уже будем распаковывать товарища Этому товарищу. Все он. Давайте.